Внутренний валовый продукт ВВП. В этом видео мы поговорим о внутреннем валовом продукте. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансовый предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали. Сейчас каждую страну мерят по внутреннему валовому продукту. Он бывает по паритету покупательной способности, по номинальным значениям. Мы там то на 11 месте, то на шестом, то еще на каком-то. Но давайте разберемся с этим показателем повнимательнее. Что такое внутренний валовый продукт? на обычном примере нашем предпринимательском. Ну, например, компания А отправляет компании Б деньги с НДСом. Например, я отправляю 100 миллионов рублей, компании Б а, с НДС тоже 100 миллионов рублей. А В этот момент ВВП России выросла на 100 миллионов рублей. Следующая транзакция. Компания Б отправляет компании С 100 миллионов рублей. Эти ВВП России уже 200 миллионов рублей. Потом компания С отправляет Д, Е, Э. Ну, в общем, пошло-поехали по английскому алфавиту. ВВП России уже составляет 5 миллиардов рублей, ну, например. А деньги эти 100 миллионов вернулись ко мне. Из этой всей цепочки налоги заплатит только одна компания на эти 100 миллионов рублей. Но ВВП России выросла в десятки, в сотни, а может быть и в тысячи раз. На примере ВВП можно смотреть абсурдность данного показателя в том плане, что чем больше мы произвели товара, тем мы больше красавчики оказали услуг, произвели товара. Но давайте присмотримся к этому показателю еще с другой стороны. Когда мы производим товар, Например, автомобиль, и он у нас не ломается, например, он служит нам 20 лет, то есть мы его провезли в этом году, а в следующем году ВВП по автомобилю у нас нулевое. Значит, мы плохие или мы начали делать нормальный автомобиль, который не ломается и передается по наследству. А то же самое с телефонами, с бытовой техникой. Все ломается, и если у товара меньше цикл, например, это год, два или три года у машин, то тогда ВВП страны бьет все рекорды. Чтобы поднять ВВП, нужно делать товар, у которого цикл все снижается, снижается, снижается, снижается, снижается. И лучше бы, конечно, мы бы производили, да производили машины вообще каждый день, то есть отдаем машину, она тут же ломается, тут же мы отдаем новую, тогда наше ВВП взлетит до небес. Слушай, а ловко ты это придумал. На мой взгляд, этот показатель, эта гонка за снижением цикла для максимизации прибыли, она ни к чему хорошему не ведет, потому Потому что ресурсы мы просто выкидываем на помойку мы специально делаем продукты которые ломаются ну например каждый из нас знает что такое холодильник 40 лет назад и что такое холодильник сейчас как только подходит срок он ломается и нам проще купить новый холодильник потому что если мы будем его ремонтировать он будет стоить дороже чем новый холодильник и это с точки зрения управления на мой взгляд утопичная история потому что рано или поздно эта система рухнет а когда я был маленький я считал что техника не стоит на месте что скоро мы будем получать практически практически бесплатные материалы строительные, что медицина продвинется вперед, что машина будет никогда не ломаться, она будет летать и что ее не нужно будет заправлять. Или будет нужно там, я не знаю, 100 грамм бензина, чтобы доехать, например, 100 километров. Но этого не происходит. Машины как э, потребляли много бензина, так и потребляют. И даже сейчас переход на электромобили будут высасывать максимальное количество лития, ресурсов на его воспроизведение, ресурсов на его переработку. Но, в общем, у нас будет то же самое потребление, только вид сбоку. Вот это на мой взгляд, если мы хотим прийти к обществу, где у каждого есть товар, то, например, производство кутюгов схлопнется, потому что никогда не ломаются. Мясорубки, электропереборы, машины, то есть они будут по факту бесплатны, как дороги, урны. А также можно закрыть вопросы с продовольствием, потому что можно сделать предприятие, которое вырабатывают на нужное количество человек, делать бесплатным, бесплатным, бесплатным, бесплатным. бесплатным. Если ты хочешь чего-то больше, ну окей, работай, зарабатывай деньги и покупай. Но электроэнергия, вода, да, продукты средства передвижения должны быть бесплатны и этот вопрос решаемый но для этого нужно будет снизить ввп для этого нужно будет увеличить цикл э, существования товаров но ну, на это скорее всего никто не пойдет как только все люди поймут основу Своего я самоидентифицируется самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Напиши под видео, что ты думаешь по поводу всего этого в комментариях. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, оставь э, колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на мой канал, там много информации про управление показателями в бизнесе. А с тобой до новых встреч в наших видео.